Все мужчины хотят секса от вас, если с вами общаются. Ну, то есть любой мужчина, который с вами общается, вот. ну я имею в виду. Я, нет, я имею в виду не те, кто там с кем, с кем ты там работаешь, какие-то дела делаешь, а кто вот вне работы и, и это твой не брат и не отец, понимаешь, вот если он с тобой общается, типа спрашивает там раз в полгода, как дела, поздравляете с Новым годом, с днем рождения два раза в год, да? значит он потенциально где-то там думает, ну в принципе я, я бы не про а, а вдруг да вдруг как бы она сейчас одна страдает или там она рассталась там с кем-то а тут я как бы с новым годом поздравлю как бы вот и все или с днем рождения вот. и это суть мужской природы то есть если мужчина не хочет с вами секса значит это вообще тухляк как бы, ну, тух тухлый номер понимаете с ним тогда вообще ничего ловить ну вот. Но ваша задача сделать так, чтобы он захотел детей и семью. Понимаете? То есть вот, а потом уже секс. Вначале ответственность, а потом наслаждение. А не вначале наслаждение, а потом ничего. Потому что есть вообще два варианта развития событий. Либо через парк в ЗАГС, либо через бар в постели. Ну, то есть, это как бы метафора. Вот. Желательно, ну, я здесь как бы пропагандирую э, через э, парк в ЗАГС, скажем так. Потому что все остальное, я думаю, вы сами можете. Это, это не сложно. Да. В принципе, это вот так, если разобраться. В, в любом случае, э, ну, секс – это... Для обоих приятное явление. Но хорошо бы, чтобы мужчина еще за это взял ответственность. Вот. Тогда это будет еще и безопасно, и надежно как-то, и вообще как-то поинтереснее, и поперспективнее. Вот. И вот мудрая женщина отличается, скажем так, от женщины, которая навыками не обладает тем, что она также спит, но при этом у нее есть защита, и мужчина ответственность берет. Вот, еще и какими-то благами ее материальными одаривает. А женщина без навыков, она вот думает, ну вот сейчас как бы я ему дам, и вот все, я вот сразу вот его притяну, как бы, и вот он поймет, что я такая классная, и одна на свете единственная. Нет, мужчина подумает, ну легкая добыча, все, галочка есть, типа так, 25-я. Распишись, пожалуйста, Чик-чик-чик, да. Легкая добыча вообще не цена для мужчины. И важно это понять. Вот. Поэтому чем э, больше вы мужчину узнаете и чем больше он в вас вложится на периоде знакомства и ухаживания, тем э, больше он будет вас ценить и уважать.